Дорогие, я очень рада вас видеть и слышать. Пожалуйста, если вы присутствуете со мной, можете написать внизу in comments. Окей, okay, немножко кое-какие здесь выходят неалерты. Я должна... Окей, okay, excellent. Хорошо. Меня зовут Александра Саша. Кто еще не знаком со мной? И сегодня я бы хотела поговорить с вами о Рейке. Я гипнотерапевт. Я работаю в Лос-Анджелесе и веду курсы саморазвития онлайн уже много лет. Но первое, с чего начался мой путь. Была Рейки. И я могу четко разделить свою жизнь до Рэйки и после него. Это действительно кардинально изменило мою жизнь, но очень бережно и очень а, медленно и очень осторожно. Так что не было каких-то ярких переживаний, но когда смотришь назад на свой путь и видишь, что изменилось, как изменилась я. Как изменилось мое веровоззрение? Это очень яркое изменение. И вот этим я хотела с вами поделиться. Обычно мы говорим о реке как о методе исцеления, как о методе снятия стресса, как о очень бережном методе работы с психикой, работы с физическим телом. Это интеллигентная энергия, которая очень аккуратно и точно а, работает с нашей системой, да, всего нашего человека, существа, работая не только с, как выражается, то, что нам мешает, но и работая с источником его. Как, например, если кто-то может прийти, мужчина сказать, у меня болит спина, сделаем мне рэки, чтобы прошло, мы делаем спину, спина не проходит, зато он... У него с налаживаются отношения, он чувствует более поддержанным себя и постепенно проходит из спина. То есть Рейки работает в пространстве не только с человеком, которому мы даем, она работает со всей его системой. И это удивительно и прекрасно ощущать, потому что мы, как люди, не в состоянии это сделать, даже понять, на скольких уровнях работает Рейки. Точно. Но сегодня я хочу поговорить, как использовать рейки в быту, потому что это, о чем мы говорим мало. Рейки — это искусство исцеления. И когда это искусство, это очень творческий момент. Это когда мы можем сами, зная, уже и имея... Эти материалы, как кисточки, краски, мы можем создавать свои новые произведения. Я поняла это после моего первого курса рейки, который был, по-моему, в 2011 или в 2010 году. Очень удивительным образом я пришла к нему, и вы тоже понимаете сейчас многие из вас уже, что ничего не происходит случайно, что все абсолютно для нас подготовлено, и все приходит тогда, когда мы к этому готовы, и... Все работает для нас. И тогда, в тот момент для меня, когда я пришла к своему экстрасенсу, которому я ходила регулярно снимать сглазы, а что такое сглазы? Это экстрачувствительные люди, которые притягивают к себе всякую ерунду, а потом им кажется, что это их. На самом деле это внутренняя их работа, которую они должны сделать. Это подарки, которые мы должны просто посмотреть внутрь себя и сказать, окей, что там у меня есть внутри, что притянуло именно эту эмоцию. Я вот ходила, и в какой-то день я пришла, и я сказала, Сказала, ты знаешь я не знаю зачем я пришла у меня все в порядке и она посмотрела на меня и сказала ты знаешь Саша не заняла не заняться ли тебе рейки? я говорю что это такое она поняла в тот момент что я пришла к ней, потому что я, мне нужен был вот это развитие свое дальше. Но я не знала даже, как его артикулить, как это выразить, как это сказать. И я начала искать учителя Рейки. Я нашла учителя Рейки в Лос-Анджелесе, на русском языке, сделала курс. Я инженер по образованию, закончила технион, у меня мастер-дегри. И, конечно же, когда я пришла на Рейки, я удивилась, и мне показалось, что я... Вижу людей не особенно адекватных, особенно когда моя мастер посмотрела под потолок, вот так и сказала, Вы знаете, в конце, на последнем уроке я познакомлю вас с вашими духовными наставниками, реки, с вашими гидами, и они уже здесь все. Ждут встреча с вами. Я тоже посмотрела под потолок, там ничего не было. Меня это очень удивило и напрягло. И я подумала, неужели у меня получится, если у меня не, та, не тот уровень восприятия, как у нее? И, конечно же, мне было очень сложно. Мне было невероятно сложно. Все сразу чувствовали, у всех энергия шла из рук. Моментально друга восхищались, а у меня ничего не получалось. У меня не шла энергия из рук. Мне казалось, что мне ничего не получится. И тогда одна женщина, которая была на курсе, она была там, как она сказала, я тут случайно, я из Москвы приехала, но на несколько дней, и мне сказали друзья, что есть курс реки, я буквально на один день только получить настройку. В этот первый день она была. Она говорит так, а ну иди сделай мне. Я подошла к ней, тоже все сделала, как ученица говорит, ничего не чувствую. И потом, когда на уровне груди я начала делать и рейки, да, вот, и вдруг я понимаю, что у меня поднимается очень сильная эмоция, что я не могу сдержать и слезы из глаз, и такое какое-то горе внутри, и она говорит, ты почувствовала это, это моя боль. У меня погиб сын. И я. Знаете, как бывают женщины, которые сильные внешне и никогда не скажет что что-то с ними происходит, они всегда не покажут, что внутри. И она говорит, «Ты почувствовала это». И в тот момент я поняла, что да, мы можем чувствовать других, даже если они это не показывают. И с этого момента все перевернулось. Мне, конечно, объяснила учительница, что это боль не моя. Я должна поблагодарить Рейки за то, что я это почувствовала, что именно там этой женщине нужно внимание, именно туда нужно направить энергию, что это подсказки, которые приходят через тело. И со мной Рейки говорит через тело. Я не, не всегда чувствую, как она идет из рук, но я чувствую отклик тела. И этот разговор продолжался дальше и дальше, когда я подходила к людям после курса, которым нужно было Рейки, которые были... Им нужна была моя помощь, я чувствовала прямо дрожь, которая проходила по всему телу. И я, очень стеснительный человек, я подходила и спрашивала, можно, вы мне позволите, я... всегда нужно объяснить, что такое рейки, попросить разрешения. И если человек позволяет, разрешает, то можно ему сделать рейки. Рейки невозможно просто дать. Реки нужно взять То есть человек, который Это симбиоз Когда вы работаете с кем-то Когда вы даёте Человек должен быть готов взять я как-то хотела, я помню, у меня столько, я столько пробовала, мне было так любопытно со своим инженерным умом, мне хотелось все проверить, я прочитала все книги, которые могла найти о Рейке. Я перепробовала столько всего, мне было очень-очень интересно. Я сделала курс Рейки второй раз, я принесла, попросила, умоляла своего мужа, чтобы он пошел вместе со мной. То есть я действительно загорелась этим. Очень-очень-очень. И я увидела, как это помогает мне, моим детям, моей семье. Во-первых, у меня было двое маленьких детей, я начала делать им рейки. Если была температура, она падала. Если они ссорились, я начинала делать реки себе. И постепенно я слышала, что они успокаиваются все тише, тише, тише и тише. Где-то они находили какой-то баланс между собой да? переставали ссориться. Я видела, что когда я делаю рейки на еду, которую я готовлю. Я вижу, что после того, как вот это да, я приготовила еду, я сделала рейки, и я вижу, что все счастливые, что это будет действительно очень приятное, верю, для всех, хотя рейки было там. Если мы куда-то шли в гости, иногда идешь, знаешь, ой, нам нужно идти на этот день рождения, не очень-то хочется. И я делаю рейки на этот мероприятие вперед. Это то, что мы делаем на рейки 2, когда у нас... Нету больше времени, которое влияет на нас, и места. Потом я поняла, что я могу делать рэки своей сестре, которая на другом континенте. Мне это тоже стало интересно. И вот так постепенно я начала вносить рэки каждый день своей жизни. И мне казалось, что я одна такая. Я, я старалась об этом не говорить, потому что это как это Вова какой-то, это э, ну, как... А, Забыла слово. но, ну, в общем, это не то, о чем я хотела говорить. Я даже как-то сказала своим детям: не особо рассказывайте в школе, что там происходит, мало ли что, кто, кто как подумает, это мы живем в Америке, это очень христианское общество. Да, и неизвестно, как отреагирует. но как-то я отвела ребенка в школу, в первый класс, И вот это был, наверное, Первая неделя, когда родители еще очень волнуются, как же так, как же он там в школе сам, без нас. И вот я тихонечко, ребенок идет, и я тихонечко в спину так чекурей послала символ Рэки, защита. И аккуратненько так посмотрела вокруг, смотрю, еще одна женщина тоже. Точно так же <смех>, посылает своего ребенка в школу. И я почувствовала, ой, наверное, я не одна. И тогда постепенно-постепенно я начала больше общаться с людьми, которые занимаются рейки. У нас был круг, когда мы собирались в парке раз в месяц, и мы посылали рейки планете Земля. Это было замечательно. Наша мастера организовывала нас, посылала нам имейлы, e тогда приглашала. Тогда были такие имейлы, e кто помнит, когда все-все адреса видны. И вот кто придет, кто не придет. И однажды она послала имейл, e в котором было attachment еще одно видео добавлено. И видео было до Лорас Кеном, которая преподавала квантом гипноз, гипноз квантом то чем я занимаюсь сейчас. Я послушала это видео, оно было 12 минут, как сейчас помню. Оно меня восхитило. Я, я загорелась, я хочу, я хочу, я хочу это. Я обратилась к своему Ракки Мастеру с благодарностью при встрече. Говорит, спасибо тебе, что ты послала мне. Она говорит, я не знаю, о чем ты говоришь, я ничего не посылала. Я подошла к каждому и спросила, а, вы, а вам понравилось, а вам понравилось? Мы не знаем, о чем ты говоришь. То есть это видео, в этом масс-эмейле, Пришло только мне. И что это иллюстрирует, чем я хочу сказать? Чем я хочу сказать, что когда мы начинаем работать с реки, я обязательно всегда знакомлю вас с вашим реки-гидом. И этот гид ведет вас дальше не только по рейке, а еще все, что интересно вам, то, что, что ведет к вашему духовному развитию, росту, от опыта к опыту. Мне было интересно, я спросила у Рейки, а что, а что можно все что угодно просить? Любой, любое качество. Для, ну, чтобы помогать людям, говорит, да, любое проси. И мне так было любопытно, я думаю, о, дай-ка я попрошу что-то, ну вот что бы я хотела, хочу читать мысли людей <свят> Хочу читать мысли людей и, и главное верить, что это придет И тоже что-то произошло, какой-то курс, какой-то где-то два часа я послушала, и после этого начала что-то разворачиваться. И тут я понимаю в какой-то момент, что какие-то голоса шумы, я сижу в машине, я слышу голос своих детей: какой-то, потом я слышу еще кто-то. Я понимаю, что я слышу их мысли. А я тогда работала, а... у меня была художественная школа в Лос-Анджелесе, большая, сотни студентов, учителя, родители заходили. И когда я поняла, что я слышу их, это было очень эмоционально сильно. И то, что люди думают, это намного. Совсем другое по сравнению с тем, что они говорят вслух. И это не всегда приятно. Поэтому я в какой-то момент сказала для себя, все, Масса, закрой мне вот это, пусть оно открывается, только когда я захожу в свой офис гипнотерапевтический и закрываю за собой дверь работать с человеком. И когда я выйду из этого и закрою опять за собой дверь, закончу работать, я прошу, чтобы это закрылось опять. И действительно, все что мы просим, так и происходит. Потом я попросила, так как у меня стало приходить много клиентов, я особо чувствительный человек, и я поняла, что после каждого клиента я несколько дней прихожу в себя, потому что человек приходит не потому, что ему хорошо. И я очень сопереживала. И тогда я попросила своего Рейки когда можно, пожалуйста, чтобы когда человек уходит и закрывает дверь, чтобы я забывала все эмоции, которые были там. И действительно так стало происходить. Единственный минус этого, что я не помнила, что происходило на встречах тоже. Поэтому, когда я брала интервью Долорес Кеннон, ее дочь, и она спросила, «Саша, расскажи, пожалуйста, о каких-то интересных случаях, которые происходили у тебя в практике». Я вдруг поняла, что я их не помню. И я сказала, ой, с удовольствием вам расскажу, но это как гипнотерапевт, я не могу рассказывать о своих клиентах. Дайте я вам расскажу о, о своих переживаниях во время регрессии. У меня к тому времени было 12 или 15 сессий, которые были сделаны со мной, и мне было что рассказать. То есть оно действительно работает. Работает настолько что я была удивлена, насколько четко они исполняют то, что мы просим. Вот это о Реки Гидах, я всегда обязательно знакомлю с ними. Это то, что ведет дальше, нас дальше, то, что открывает нам а, новое, новую сторону себя, свои таланты. Мы можем просить мы можем общаться это наш мастер после этого вам не нужен мастер вас ведут вы чувствуете главное это верять и общаться с ними это замечательный ресурс это самое важное что было на этом курсе для меня И конечно помогать своим детям Помогать своей семье Рэки в быту Я использую очень-очень-очень часто Я вам скажу несколько примеров Таких ярких, которые мне сейчас Помнились перед этим эфиром Первый, я помню мой ребенок Мне позвонили со школы Я вела урок тогда в своей художественной школе мне позвонили со школы моего сына и сказали, он упал и разбил подбородок. Придите, пожалуйста, заберите своего сына. Я понимаю, если звонят со школы. Это очень редко бывает. Действительно, что-то произошло. Из ряда вон выходящее. Я бросаю все, звоню родителям, они забирают детей, я прибегаю в школу. Мой ребенок лежит, у него разбитый вот здесь вот подбородок. Кровь течет, перепуганный он был тогда, ему было пять лет. Я беру на руки, мы едем в больницу. В больнице, как обычно, посмотрели, что он не, это, не жизненно опасно. И мы ждем, мы ждем, ждем час, ждем полтора. И я делаю ему рейки все это время, чтобы он успокоился. Он успокоился. Мы зашли к врачу, и врач начал рассердиться на меня. Говорит, что ты привела его так поздно? Сколько можно ждать? Я говорю, мы, мы, мы, мы сразу пришли. Мы просто ждали немножко, потому что там действительно пришли люди, которым нужна была помощь, они могли умереть. Мы просто... Что ты ждала несколько дней? Посмотри это лицо твоего сына, у него сейчас уже заросло неправильно. Как я ему поставлю скоп? У него шрам останется на всю жизнь. Ты хочешь такое? Я говорю, как на второй день? Только сегодня произошло. Говорит, но ну она зажила уже. Посмотри неправильно. То есть он думал, что это произошло давно потому что уже начала заживать, представляете, за несколько часов. И потом, когда я читала книжку Дейана Штейн, которую я предложила всем, кто хочет курс рейки взять завтра, прочитать, она тоже пишет, не делайте рейки на открытые раны, не делайте рейки на переломы, которые со смещением, потому что она очень быстро начинает зарастать неправильно. Вот это один пример. Другой пример моей подруги, тоже моей ученицы Рейке, которую я очень люблю. Она обратилась ко мне, сказала, ты знаешь, Саша, моя дочь идет в армию. Я так беспокоюсь, я так переживаю. Я такая еврейская мама, я очень-очень переживаю. Я понимаю, что своим переживаниям я как бы конструирую в пространстве всякие ситуации, и я не помогаю ей. Я наоборот мешаю ей. Я делаю ей сложности. Я хочу делать по-другому. У меня есть много энергии, которую я туда вкладываю. Именно вот она в армии. Я хочу делать и рейки. Она начала делать ей рейки. Вместо того, чтобы сидеть по вечерам и волноваться, она садилась и посылала ей рейки. И в какой-то день она говорит, Саша, ты знаешь, я делала рейки своей дочери, и я почувствовала, что что-то ноги, ноги нуждаются. Внимание, больше, больше. Я почти все время провела, посылая энергию на ноги. Потом, когда девочка вернулась на выходные, оказалось, что настерла ноги армейскими ботинками. Я говорю, вау, ты видишь, теперь ты экстрасенс, ты можешь видеть и чувствовать на расстоянии людей. И это то, что мы делаем на реке 2 когда я учу вас работать с фотографией, когда нету ни времени, нету пространства. Мы просто работаем в пространстве вперед, а назад. Очень хорошо работать с травмами, которые были, потому что мы посылаем рейки туда, и конечно, ничего не поменяется, факты останутся фактами, но эмоция, которая там трансформируется, и это именно то, что дает нам мудрость, это опыт без эмоций, это то, что есть мудрость вот это тоже рейки события которые мы можем посылать вперед планы которые у нас есть интервью по работе какой-то успех чтобы мы хотели достигнуть это все с этим все можно работать с рейки очищение пространства своего личного пространства дома очень замечательно рейки работает с этим еще забавно я помню что мне было когда мне научились что чекурей, первый символ да она за счет символ защиты и я знать все самолеты которые летела я всегда делала чекурей на все самолеты и потом мы летели в израиль и я смотрю стоит я там я тоже сделаю сейчас я думаю я же на все самолеты делаю американские немецкие и я начала делать реки мне мне идет диктация там уже такая стоит защита, Саша, что тебе там уже ничего не нужно делать. Садись спокойно в самолет, ляли, лети. То есть, вот это ощущение тоже, когда мы чувствуем, когда в пространстве работает кто-то еще. Я помню, что э, муж мой сделал тоже Рейк, я говорила его, и говорю: давай почистим дом. Я так любила экспериментировать, давай почистим дом, вдвоем. Он говорит, ну хорошо. И в общем, мы сели. И я понимаю, а когда чистишь дом, это техника, которую ты прямо ходишь по нему, да? И я понимаю, что я ему мешаю, что он там ходит, и я хожу, и мы друг другу мешаем. То есть можно видеть друг друга в этом пространстве. И это тоже удивительно интересно о чём еще я хотела поговорить, работа с фотографией, поддержка своих любимых, вот это был пример дочери моей подруги, ссоры в семье, когда начинают спорить, видно, что уже переходит на эмоции, уже непродуктивный этот разговор, я тоже начинаю делать реки себе, и постепенно утихает, что ещё? Руку учить, да, работа с целями, чистить дом. Угу. А следующее, что у нас по плану, у нас по плану наша медитация. Это очистительная медитация, которую мне дала моя учительница а, на первом курсе рейки. Это было 2006. 2010-2011 году. С тех пор я даю эту медитацию каждому, каждому своему студенту Рейки. Она удивительно хорошо работает. Это медитация, которая очищение, которая вначале немножко берет время делать, потому что мы представляем себе, мы как бы настраиваем себе этот канал, а потом ее делать очень быстро. И можно ее делать каждый вечер, когда вы принимаете душ, или когда прежде чем вы идете спать просто как, бы, как будто очистить снять себя э, все что на день за день всю усталость дня э, особенно для особенно чувствительных людей это очень важно и вы прямо будете видеть мы будем ходить по нашим чакрам как будто это комнаты дома это будет кухня спальня ванная я сейчас все это расскажу но вы будете прямо видеть иногда, что вы зашли в спальню, это наша самая бейс-чакра, нижняя чакра красная, и там беспорядок. То есть это значит, что именно эта чакра, потому что эти комнаты будут символизировать как бы репрезентация состояния вашей энергетической системы. И наведя там порядок, наведя порядок там, мы наводим порядок, мы восстанавливаем свою энергетическую систему. То есть это та установка, которую мы даем себе, прежде чем мы начинаем эту работу. Мы говорим себе: я буду представлять себе красные комнаты, и каждая комната это репрезентация одной из моих чакр. И когда я навожу порядок там, автоматически, как закон ассоциации, который мы используем в гипнозе. Автоматически эта чакра приходит в идеальный баланс. Вот наши семь комнат. Самая нижняя красная чакра будет наша спальня. В каждой комнате я буду вас вести. В каждой комнате, в которой вы будете приходить, я попрошу вас навести порядок, сделать красиво. Помните, что это ваше воображение, и в вашем воображении возможно абсолютно все. Можете поменять дизайн, можете поменять размер. Я попрошу, чтобы в каждой комнате преобладал, преобладал цвет той чакры, с которой мы ассоциируем ее. И да, нижняя чакра — это красный цвет, коричневый цвет, цвет земли, поддержка земли. И там будет у нас обязательно источник света в каждой комнате. Следующая чакра, там где в области живота, будет наша кухня. Там будут преобладать оранжевые цвета. Поднимаемся выше. Желтая на уровне солнечного сплетения. Это будет наша гостиная. Где мы будем встречать гостей. Помните, что все комнаты, в которые приходите, будут только для вас. Там не будет больше никого. Следующая комната в области сердца. Это будет наш личный кабинет. Где мы можем отдохнуть. зарядиться энергией. Поднимаясь выше, в область шеи, здесь будет ванная комната. Здесь в области третьего глаза будет комната, библиотека, как библиотека каши, Наша интуиция, откуда мы черпаем нашу информацию. И наверху фиолетовая наша чакра, это будет большая зала. И вот там как раз вы можете увидеть своего, увидеть своего духовного наставника, а может быть нет. Там кто-то действительно может быть, можно ощутить присутствие, но не видеть. Мне любопытно, как это будет для вас. Усаживайтесь поудобнее, закрывайте глаза, и мы начинаем свое путешествие по нашим чакрам, по нашему дому, по нашему внутреннему дому. И да, мы работаем с этим домом и дальше, в других медитациях, и это в дом нашего а, потенциала тоже. То есть это э, начало очень интересной работы для вас. Это можно развивать, как, как рыки, это искусство, можно использовать это. Иногда хочется зайти только в одну комнату, если вы интуитивно чувствуете, что именно там нужно ваше внимание и забота. Да, пользуйтесь этим. С удовольствием, благодарностью делюсь этим с вами. Если вам удобно, можно закрыть глаза. Если кто-то хочет прилечь, можно прилечь. Если кто-то хочет делать эту медитацию сидя, можно сидя. Если кто-то чувствует, что хочет стоять, можно стоя. Эта медитация будет длиться 10-12 минут сегодня, не дольше. Когда вы делаете это самостоятельно, уже зная и ходя по знакомым местам, то может быть намного быстрее. Три-четыре минуты две. Очень быстро. Закрываем глаза, приготавливаемся к очень приятной работе. Пройдитесь внутренним взором по своему телу что ему удобно, что ему комфортно, что оно расслаблено. И сейчас я предложу вам представить себе, что вы стоите в коридоре, хорошо освещенном, красивом коридоре. В этом коридоре семь дверей, каждая имеет другой цвет, как цвета радуги, как цвета ваших чакр. Мы открываем первую дверь, и вы видите себя в спальне, в спальне. Зайдите вовнутрь, оглядитесь. Просто воле желания можно поменять все, что вам хочется поменять. Сделать выше потолок. Если что-то нужно помыть, почистить, просто с легкостью, своим желанием все меняется. Это же ваше воображение. Вы свободны там делать, что вы хотите. Можно поменять мебель, заправить кровать. Обязательно обратите внимание, чтобы там был источник света. Это может быть свеча, лампа, свет из окна. И преобладают цвета земли. Красные, коричневые, приятные, мягкие цвета. Очень спокойное ощущение там. Вы навели порядок. Вам нравится. Через мгновение мы выйдем из этой комнаты обратно в коридор. Знаете, что если вы не закончили, не завершили что-то там, Сюда всегда можно вернуться, но я попрошу вас не быть там больше 30 секунд, каждый раз, когда вы заходите. Сейчас оглядитесь вокруг на все изменения, которые вы сделали, зная, что все изменения, которые вы сделали, они отразятся, и это репрезентация того, что происходит в вашей чакре, красной чакре внизу. Закрываем дверь, вы видите себя в коридоре, и следующая дверь, которую вы открываете, это оранжевая дверь. Открываете дверь, заходите, вы видите себя на кухне. Поменяйте пространство так, чтобы вам нравилось. Если нужно помыть посуду, можно помыть посуду, если нужно. Поменять дизайн, поменять освещение. С легкостью вы делаете это в своем воображении. Есть люди, которые видят ярко, есть люди, которые чувствуют, есть люди, которые знают. Они видят меньше. Просто знайте, что это то, что вы делаете. Знайте, что то, что вы свое намерение произносите внутри себя. Меняет очень многое, меняет все. Даже если не видите четко, пусть это не волнует вас. Ваше намерение делает эту работу. Теперь, когда вы остались довольны результатом своего труда этих изменений, может быть там уже было все прекрасно, ничего не нужно было менять, такое тоже очень часто бывает, это приятно. Выходим в коридор, закрываем за собой оранжевую дверь. И следующая дверь. Желтая, золотистая. Открывайте заходите. Вы находите себя, вы видите себя в гостиной. Гостиная – это место, где преобладают больше желтые, может быть, золотые цвета. Я попрошу вас посмотреть вокруг, чтобы вам нравилось. Чтобы там были места, где могут сесть люди, когда они придут к вам в гости. Обязательно источник света. Вы там, в этой комнате, в этой гостиной, вы обязательно там. Посмотрите, с левой стороны от вас есть высокое зеркало в полный рост. Подойдите, посмотрите на него. Увидьте себя, свое отражение в самом идеальном виде, который вы бы хотели видеть. Как вы чувствуете себя наиболее сильной, вдохновленной. Угу, именно там, в районе солнечного сплетения. Очень хорошо. Оглядитесь еще раз вокруг, что вам нравится, как она выглядит. Оно в полном порядке выходите из этой комнаты смело в коридор закрывайте за собой желтую дверь и следующая дверь зеленая открывайте ее и вы видите себя в своем личном кабинете и в этом личном кабинете есть зеленое кресло уютное приятное сядьте в него отдохнуть почувствуйте что вокруг вас эта комната наполнена безусловной любовью к себе, к другим. Возможно, вам захочется представить над вашей головой, как люстра красивый кристалл, из которого выходит свет, который окружает вас, ваше тело там, проходит внутри вас, исцеляющий, успокаивающий, прекрасный свет, как изумрудный. И это очень-очень хорошо. Зная, что всегда можно вернуться в эту комнату, отдохнуть, набраться сил, побыть с собой, мы выходим из этой комнаты обратно в коридор, закрываем за собой зеленую дверь. Следующая дверь ⁇ голубая. Открывайте ее, заходите, и вы увидите себя. В ванной комнате она очень красивая. Там течет вода. Если хотите, можете принять душ, посмотреть на себя в зеркало в своей идеальной форме. Посмотрите, как бы вы хотели обставить ее, какого размера вы бы хотели, чтобы она была. Какие детали вам бы понравилось, чтобы были там. Чтобы нравилось вам именно тот стиль, именно те детали, размеры цвета, которые нравятся лично вам, больше никому. Создайте это пространство для себя. Это место, это чакра нашего самовыражения. Поэтому я еще раз напоминаю, сделайте так, чтобы нравилось вам, ни с кем другим не считайтесь, только на ваш вкус. Как нравится вам. Насладитесь своим творением, посмотрите на него еще раз. И мы выходим из этой комнаты обратно в коридор, закрываем за собой голубую дверь и следующая дверь, темно-синяя, Открываете ее вы оказываетесь в библиотеке, и эта библиотека бесконечна. Иногда есть такое даже ощущение, что у этой библиотеке нет ни пола, ни потолка, и в ней можно просто плавать или летать. Эта библиотека символизирует вашу чакру третьего глаза, наше соединение с информацией акашек, рекордов Акаши. Просто попутешествуйте внутри, там ничего не нужно менять. Просто попутешествуйте внутри. И когда вы путешествуете где-то с правой стороны, возможно, вы увидите небольшую дверь, где будет написано ваше имя. Вы можете открыть ее, зайти вовнутрь, и там будет ваш кабинет. В этой библиотеке для вас, где будет письменный стол, возможно, тоже книжные полки. Подойдите к книжным полкам, посмотрите на книги. Почувствуйте, что какая-то книга притягивает ваше внимание. Может, она даже прямо выпадает вам в руки. Откройте ее. Сейчас вы можете задать любой вопрос, который вас интересует. И, возможно, вы увидите ответ как слово, написанное перед вами. Или, возможно, придет просто как мысль. Именно так. Здесь у нас есть доступ к любой информации. Зная, что всегда можно вернуться назад, доделать все, что не доделали, спросить, задать вопросы, которые вас интересуют. Мы возвращаемся назад, закрываем за собой дверь личного кабинета. Потом выходим из библиотеки, закрываем дверь за собой, опять оказываемся в коридоре. И последняя дверь фиолетовая дверь, красиво, светлого, фиолетового цвета. Открывайте ее. И вы обнаружите себя в красивом зале. Возможно, многие видят там как будто купол, много света. Это место, где вы всегда можете соединяться со своими духовными наставниками. Интересно, что некоторые видят это как... Как будто там столы, стулья, можно совещаться. Иногда такое видит. Нелюбопытно, как это выглядит и ощущается для вас. Сделайте глубокий вдох. И когда вы вдыхаете воздух, почувствуйте, вы поднимаетесь еще выше. Поднимаетесь еще выше в этом пространстве как будто вы невесомости но в этом месте вы можете двигаться как вы хотите в любом направлении и это очень очень хорошо зная что всегда можно вернуться назад возможно вы почувствуете присутствие вашего духовного наставника или гида там очень часто мы видим там Приходят к нам наши родные, которые ушли, или животные, которые ушли, пообщаться с нами именно там. Это замечательная возможность для них выразить нам свою любовь и поддержку. Сейчас я попрошу вас попрощаться, если кто-то встретился с кем-то, зная, что всегда можно вернуться. Возвращайтесь обратно в коридор, закрывайте за собой дверь, увидьте еще раз эти все семь дверей, все комнаты, которые мы прошли, четко и ясно скажите своему подсознанию, что тот порядок, те устои, которые вы навели сейчас, по ассоциации. Это восстанавливает и отражается на всех ваших энергетических центрах вашей системы. И сейчас, возвращаясь к своему телу, представьте себе, вокруг вашего тела создается как кокон из золотистой энергии. Прекрасный кокон. Представьте, что сверху Опускается белый свет, целительный свет, как река серебристая энергия, проходит через все эти чакры. И, как вы знаете, белый свет это свет, который в нем есть все цвета. Он проходит сейчас с легкостью через всю эту систему, что вы почистили, привели в порядок, все загорается. Теперь представьте, что из ваших ног растут. Очень красивые золотистые корни вниз. Наша планета Земля, набирая оттуда силы, мы заземляемся. И вот эта удивительная система, прекрасная, энергетическая, которая работает для нас, которая напоминает нам всегда, что мы здесь не одни, что мы живем в этом пространстве, на планете Земля, и планета Земля находится тоже в каком-то пространстве, которое работает с нами, и мы в мире, и в согласии с тем, что окружает нас. И вот этот прекрасный скокон вокруг вашего тела проверьте своим внутренним взором, что он ровный. Если где-то есть какие-то неточности, что-то где-то вмятино или что-то, аккуратненько просто сейчас восстановите это в своем воображении, и по закону ассоциации мы знаем, что все, что мы делаем в своем воображении, отражается на нашу энергетическую систему. Эта медитация, которую мы сделали с вами сегодня, я всегда прошу всех, кто приходит на урок Рейки, сделать ее перед уроком для того, чтобы было очищение ощущение такой чистоты. И это великолепно помогает, когда я делаю настройки рейки для вас. У меня есть уникальная, не такая уж уникальная возможность, она редко бывает. У меня есть возможность делать настройки на расстоянии. Я Меня научили это делать мои учителя, доктор Усуй не проявленные, да, поэтому мы можем это сделать по зуму. удивительно, не так ли? с благодарностью к этой замечательной работе которую вы сейчас сделали для себя с благодарностью к себе каждому из вас, кто работает сейчас был со мной в эфире и будет слушать я попросила своих учителей послать Рейки. Благодарю вас, что вы были со мной сегодня. Постепенно возвращаемся. Чувствуем себя очень хорошо, прекрасно. Очень, очень хорошо. Огромное спасибо вам Я ощущаю вашу благодарность Я чувствую ее Спасибо огромное вам Благодарю вас До встречи Всего вам доброго Забыла сказать, что наш курс Рейки В понедельник в 10 утра по Калифорнии Всего 2 часа В этой группе есть ссылка И к этому видео внизу чуть попозже тоже положу ссылку, где можно записаться. Но если вам неудобна та запись, которую я предлагаю, вы можете просто написать мне а, в мессенджер, или можете просто связаться со мной и сказать, что вы хотите участвовать, и мы придумаем, как сделать так, чтобы вам это было удобно. Я вас обнимаю. До новых встреч. Это курс по-русски. Всего доброго. До свидания. Замечательных вам. Замечательной недели.